Мои мальчики поднимаются на космолет в настоящих пацанских шлемах. Космолет превратился из башенного старинного крана, который тут у нас лежит на плацу. Пробираются с одной веточки на другую ступеньку. Молодцы. Толя сделал широкий шаг. Максим за соломой. Вот да вон там оно дальше, вон. Далеко. Я сейчас прикрою <сосы> палочками. Максим. <сосы> Упала, мам, под ними. Давай. Что это у тебя было? Солома. Соломинка такая? <сосы> зачем <сосы> она тебе? В прож... А в рот зачем? Для чего? Можно ли? Можно. уже так делаю. Можно. Командир, когда пойдешь? Это Мне можно тоже одну. Я даже не пробовалась. Баб, я расчищаю. Ага. Настись? Не, мы же вот тут снят просто. Готов? Да. Ой, тут двигатель. У тебя двигатель? Да. Один, один. Один. А, два. Вот это лёгитый от мамы. Мам, вы так вот вполне потные. Да нет, а тем это те мерещатся. Это от соломинки. Как, если у нас идёт так, а тут потом? Ну просто нечаянно, посмотри в шлем. Может в шлеме кто-нибудь заполз. Ну все тогда. Застряхнул и дальше двигался. Сегодня мы уже пришли. Так, вешаем себе. Надо надевать скафандры. Это На скафандры, баба. Угу. Наши будущие космонавты одевают свои скафандры. Они готовятся в дальний полет. Сейчас запустят двигатели и космолет полетит в космос. Они, они уже в космосе. А вы уже в космосе? Ну ладно. Ты что, не слышала, как я Ключат А1. Ты не слышала? Я слышала, но я не поняла, что это такое. Это значит включить выпустить систему. Включить. Включить систему и направиться в первую систему? Да. А, воздух закончился. Ключик А один. Сейчас я сделаю. На землю пи. А. Что-то мы, мы на земле. Берем наш шкафонды и уходим. И ты нас встречает. Хорошо. Наши космонавты скоро спустятся на Землю. Все группа ожидания их поджидает. Они слетали на Луну и там открыли новое месторождение нефти. На 200, лет. на 200 лет открыли, летали на 200 лет, но вернулись на Землю сильными и красивыми. Здравствуйте, космонавт! Ура! Ура! Ура! Здравствуйте, космонавт номер два. Ура, ура, ура! Вас встречает Земля! Вы настоящие космонавты! Мы вами гордимся! Битый не битого везет, короче. Здесь был, видимо, солдатский плац. Здесь раньше был военный огородок. Ракетный щит, ракетный щит Советского Союза. Вот этот плац огромный, местами зарос травой, но мы его присмотрели, чтобы нам здесь погулять с великами. А зимой на лыжах классно. Вот осенний. Сегодня 4 сентября, а солнышко, тепло. Так, у них кончился кислород, они, видимо, опять на космолет полетели. Почему-то без шлемов. Ну, у них, видимо, новая программа сейчас. Вот они какие у меня шустенькие мальчики. Домой не загонишь, и одни не хотят гулять. И меня тоже выносят на улицу, чтобы я прогуливалась с ними. выкинь лучше так максим тренируется держать равновесие идя по одной стороне этого брошенного стрел... стойки башенного крана весной мы тут гуляли была площадка с рычагами теперь рычагов нету разобрали а вот одна такая Часть башенного крана лежит здесь, брошенная. Толя не смеет ходить. Но она с сантиметров, наверное, 15 шириной. Это труба, в которую он ходит. Сейчас посмотрим. Она заужается Папа! кверху. Ау! Да ты что? Ну, Молодец. Молодец. Не осторожно, не спеши. Вот. Солома мешает. Так выброси ее. И... А, то учился... Толя, отойди, не мешай ему. Толя, ты... ты за тебя остался, Да, не мешай, отойди подальше. Ты на ту сторону отойди, Толя. <связь> на другую. Там ведь еще одна такая штуковина есть. Молодец, супер, супер Я лайк тебе супер. Я молодец, молодец. Ты с каждым разом все интереснее и лучше у тебя получается.